Аппикс, забери свой выигрыш. Здесь высокий коэффициент выигрыша и минимальный вход в игру с 1 рубля. Много положительных отзывов и мгновенные выплаты на Киви или Яндекс. Играть тут просто. Делаешь ставку, делаешь ставку автовывода, ну или забираешь деньги вручную, как тебе удобно. Коэффициент пошел вверх, и тут тебе нужно забрать деньги, пока шкала не остановилась. Если успел забрать деньги твои, которые ты с легкостью заработал. А бонус хочешь от меня? Тогда переходи по моей ссылке в описании и получи игру в подарок. Даже не нужно ничего вкладывать. Нет. <laughs> yeah. Санек? Кайф? Е-бой! е Ебо... Ебо... <говорит> а что это за травка? Это лжишка? <смех> Эй, Санечек, это уджи? С табаком что ли? Нет, с твоим с Не надо мешать. А, нет, нет очень, того, Я табак, да? Такой как странный привкус. Пацаны, ну как вы? Ну как вы, пацаны? С Рождеством. С Рождеством, да. Ай-ай-ай. Малышка. Да, ноги вообще ну, тебе уже давно привыкли. Олег, Ха -ха! Съемки это съемки, Лера. Пацаны, честно, был бы огромный замок, всех бы позвал, все вы. Было бы 50 джакузи, всех бы вас позвал. Но такого нет. Это же замок, да, какой-нибудь нужен? Ола, Рональдиньо! Кому дела, брат? Пузета, как у Здесь. Тенерифе, очень хорошо. Гольф хорошо. я хочу в гольф играть. Я очень давно в детстве играл в гольф и хочу... Лера, <соспорядок> <соспорядок> ты довольна? Нет? Она никогда не довольна, девчонки. Ей все мало и мало. Я ваху. Я? Все, я выхожу. Ребята, с Рождеством вас еще раз поздравляю. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои, ну как, как вы? От дырявого слышу. Бля, на Сибири, наверное, жуть сейчас, как холодно. Да, пацаны. Нет никаких бифов, пацаны, диссов. Все круто. Ребят, музыка будет, но я над ней решил поработать чуть подольше. Готовлю большой проект, так что не думаю, что скоро что-то будет. Очки Versace. Они недорогие. 220, по-моему, евро стоили. Копейки. Фу, солнце тут, конечно, вообще серьезное. Пацаны Тенерифе Канарские острова. Сейчас четыре, пятнадцать. От души. Нет, дреды не буду стрясать Часть меня я не буду сбривать, часть меня. Я даже в тюрьме с дредами отсидел. Хотя очень хотели. Все хотели, чтобы я сбрил их. Прямо заставляли, давай-давай, пойдем, побреем тебя. Типа лысый мужская прическа. У меня последнее время разное представление о, о мужчинах вообще. Какой мужчина должен быть, какой он не должен быть. историю от Кей Глак, которую я отнес. Я много историй знаю про Кей Глака. Главное то, что он протеже Янгдолфа. Об этом все говорит. Имя за себя должно говорить, на самом деле. Он молодой, красавчик, 19 лет. Он быстро выстрелил. Таких только уважать можно. ты видеоблогер самый вообще самый главный mm <sighs> На носках чисто. Почему ты молчишь? Потому что я кайфую. Отдыхаю. Читаю то, что вы мне пишете. Не успел снять. Сни... Сними за меня. Так, понятно. Я к Альберту очень тепло отношусь. Он хороший пацан. Простой. Хотя, наверное, все его... Друзья говорят, что он уже непростой. как и мои бывшие друзья также говорят, что я не тот, что, не тот, что был. Так всегда бывает, когда люди приходят к чему-то сами, без помощи других людей. Такое бывает. No hate, no hate. Stop hating. А когда приедешь в Украину, я думаю, не скоро. Почему? Я снова борт люблю. Правда, уже давно не катался. У меня сейчас кое-что в голове сидит по поводу альбома, и я должен это реализовать. Это не так просто, и я ищу вдохновение. И нахожу его каждый день в разных людях. Так что этот альбом будет крик души крик души you know? когда приедешь в Казахстан в Казахстане красиво, наверное в Грузии красиво я бы хотел туда съездить тем более, мне уже недолго до доков осталось просто чтобы меня почистить в стране не так-то просто это все надо почистить сначала историю, и потом получить документы и уже двигаться нормально. В Испании просто тянется все месяцами. Надо набраться терпения. Вы знаете, его не всегда много бывает. Терпение. Иногда оно выходит из-под контроля. Ладно, ребят, я вам желаю хорошего времяпрепровождения и берегите себя, относитесь друг к другу э, уважительно.